Что нам надо делать? Вот мы имеем значит, наше тело, освобожденное от связи. Это вот эта балка. Вот с этими силами Y, A, Q и FB. И вот с этими моментами MAMC. Вот нагрузка, приложенная к нашей балке. Мы составим сейчас два уравнения. Одно для проекции, естественно. То есть мы составим следующим образом уравнение проекции всех сил на ось. Y мы потребуем приравнять эту сумму к нулю. Вот первое уравнение статики от 1 до 3, но у нас здесь всего три силы. И мы сложим все моменты действующие MG. G равняется от 1. Ну, в общем случае, у нас значит сколько? Раз, два, три силы создают моменты и два приложенных момента. То есть у нас, в общем случае, 5 моментов. Мы потребуем их равенство также нулю. Теперь, что у нас? Третье уравнение, значит, я говорю, мы будем проверять. Ну, значит, вот это уравнение нам проверять не имеет, наверное, смысла, но можно будет и его проверить. Третье уравнение можем либо, значит, для проверки, то есть для проверки, для проверки мы можем... Использовать потом либо вот это уравнение, либо э, момент относительно какой-то, этот момент мы будем вычислять относительно какой-то точки, например, K. А здесь мы будем вычислять относительно какой-то любой точки L, а, равно нулю. Требование только, чтобы точки K и L вот в данном случае не лежали на прямой параллельной оси Y. Какой, какую точку выбрать в качестве, значит, вычисления моментов? Естественно, рекомендуется выбирать ту точку, относительно которой вот здесь у нас всего одна неизвестная сила, да? но может быть в общем-то больше их количества неизвестных реакций. Рекомендуется выбирать ту точку, относительно которой наибольшее число неизвестных моментов превратится в ноль. Да, у нас вот здесь всего одна неизвестная сила и неизвестный момент. Этот момент мы уже никак не превратим в ноль, но вот эту силу мы можем Момент этой силы мы можем превратить в ноль, если выберем точку К где-нибудь на линии действия этой силы. То есть вот э, линия действия этой силы. Вот если точка К. Вот если точка да К вот будет располагаться где-то на линии действия этой силы то момент этой силы вычисленный относительно точки К будет равен нулю, соответственно останется только одно, один неизвестный момент МА. Ну это общее правило. А сейчас давайте мы приступим к решению. Итак, давайте запишем первое уравнение, значит сумму моментов, сумму проекций, то есть всех сил на ось y. У нас три силы. Начнем с неизвестной. Ее проекция у нас равна модулю силы со знаком плюс минус что у нас модуль замены распределенной нагрузки сосредоточенной плюс сила Fb равно нулю. Теперь давайте используем данные задачи. Они здесь, извиняюсь, они здесь приведены вот на этом нижнем рисунке есть вот у нас сила 40 килоньютон, вот у нас плотность линейной нагрузки q, значит мы таким образом модуль вычисляем q равняется q умножить на l, в данном случае у нас будет 100 килоньютон в мет... в каждом метре умножить на 1 метр, сокращаем, это вы у нас Q имеет модуль 100 кН, ну и FB у нас 40 кН, таким образом мы получаем первое уравнение yA минус 100 плюс 40 равняется нулю и теперь определяем значит второе уравнение второе уравнение это уравнение моментов относительно любой точки К в плоскости чертежа. Но ну, естественно удобнее выбрать, я уже говорил, почему, чуть выше. Удобнее выбрать э, точку А, чтобы момент, если мы выберем э, любую точку, не лежащую на линии действия вот этой силы y, A, то у нас будут два момента: и момент силы y, A, и два неизвестных момента: и момент силы y, A, и момент MA, неизвестный реактивный момент. Если же мы выберем точку, лежащую на этой прямой, ну удобнее всего, естественно, естественно, всего взять точку А, то у нас момент вот этот неизвестный момент превратится в ноль, и у нас будет уравнение с одним неизвестным, а второе неизвестное y_a у нас уже фигурирует в первом уравнении. Поэтому давайте запишем это уравнение, значит, сумма моментов всех сил и приложенных моментов относительно точки А. Итак, первый приложенный момент неизвестный m_a далее у нас приложен момент mc плюс mc. Далее у нас приложен момент трех сил то есть момент плюс момент относительно точки а э, силы y а плюс момент относительно точки а силы q и плюс момент относительно точки а силы Fb, это все у нас равно нулю. Итак, напоминаю правило общее: момент, значит, силы. Ну, для плоского случая это не самый общий случай. Значит, момент силы. Вот у нас тело какое-то, вот у нас ось вращения, допустим. Вот у нас сила F, F, а это точка O. Значит, момент силы. F относительно точки O в плоском случае равен что? Значит, плюс-минус модуль силы умножить на плечо силы. Плечом силы напоминаю, что называется. Не надо тянуться к вектору силы, надо тянуться к другой фигуре, как делают часто студенты. Проводите линию действия силы, опускаете из рассматриваемого центра вращения точку Перпендикулярно эту прямую на линию действия силы. И вот эта длина этого перпендикуляра и есть плечо э, рассматриваемой силы. Значит, вы длину этого отрезка умножаете на длину вот этого отрезка, направленного, то есть на длину вот этого вектора. То есть модуль силы умножаете на, на плечо. И ставите знак плюс и мин, минус. Плюс, если момент пытается вращать тело против часовой стрелки. И минус, если пытается вращать по часовой стрелке. Ну, давайте вычислим согласно этим правилам наш момент. Давайте я просто пока что знаки проставлю и плечи. Но эти моменты нам заданы, и они оба положительные, потому что оба пытаются вращать против часовой. Дальше, MA у нас значит, равно нулю. Здесь у нас знак м q сила Q. Она вот она у нас она пытается повернуть тело что против часовой значит она плюс Q умножить на сколько на длину AD и здесь сила FB что у нас здесь происходит она пытается вращать извините эта сила пытается вращать Q э, по часовой то есть здесь у нас минус и здесь у нас плюс значит что FB Умножить на плечо АБ. В данном случае, поскольку линии действия это вертикали, то плечами будут просто вот эти длины горизонтальных участков балки А, Д и А, Б. Вот мы составили фактически второе уравнение. Итак, у нас система уравнений с двумя неизвестными. Давайте запишем их. Y А у нас минус 100, плюс 40 равно нулю. Вот у нас одно уравнение с одним неизвестным. И вот у нас второе уравнение. mA плюс mC это у нас 70. Значит минус Q это у нас сколько было? 100 умножить на 0,5 плюс 0,5 1 и плюс FB это у нас 40. Давайте я сюда перенесу плюс 40 умножить 0,5 плюс 1 Вот у нас 0,5 плюс 1 Значит плечо будет равно 0,5 равно 0 Давайте мы вернемся к решению в следующем фрагменте